так запустили котел 30 киловатт здесь у нас маслонасос погружной это шкаф управления выставлена температура 60 градусов работает над горение такое Стоит циркуляционный насос Объем системы общий где-то 150 литров вот так вот. Выйдем, посмотрим на выхлоп Вот выхлоп То есть выхлоп абсолютно прозрачный Сейчас на улице у нас минус 14 градусов ну и идет, видно, пар белый. Даже зонтик чистый. То есть там нет ни сажи, ни копоти. Все чисто. Всем спасибо за внимание.